Слушай, а такого не знаешь начинающего блогера Лосева? Это будет весело. А тут, наверное, много тебя да называют Уолтером Вайтом. Они причем начали еще до того, как я шляпу купил, и до того, как я сериал посмотрел. Ну так ты похож. Ты даже шляпу снимешь, ты похож. Очки снимешь, ты похож. Усы. Усы и голова. Это прямо вот все. Ну он-то вообще с этой, с испаньолкой был. У него усы были в первом сезоне, когда еще были волосы. Угу. Но все равно многие так запомнили. А ты тут вот с какой целью вот сидишь? И так, угораю. По, по, вообще адекватных еще. Сегодня надо, ну уже походу не успею. В общем, может это ты допередашь передашь. С прошедшим, не знаю, можно не можно. Сегодня 14 марта, день стейка и минета. То-то mm -hmm. я чувствую, что у меня там внизу что-то чешется и не понимаю к чему, а вот теперь ты сказал, мне теперь да. надо дать тебе какую-то бабенку. <клев> вот, если если внизу чешется, а на кухне коптится, значит где-то женщина есть, и, ниж, и нижняя, <клев> чесо... а нижняя чесотка гонит, гонит тебя туда на кухню, потому что по традиции нужно женщине приготовить своему кавалеру стейк, тот его подчует, и она берет его уже мясо в себя через роту засовывает. Слушай, как ты это все так обыграл, вот прям вот романтизм, много в тебе романтизму, как сказали бы кто-нибудь где-нибудь. Немного таки присутствует. Ну, это хорошо, что присутствует. А ты, я так понял, меня иногда смотришь, подсматриваешь ну, иногда. Ну, раньше смотрел, куда-то, мне кажется, ты пропал, наверное, вместе с ТикТоком как-то, как это. А ты, в, а ты меня только в ТикТоке смотрел, да? В Ютубе как-то не, не это, не случалось. А вот с Ютуба никуда не пропадал. Вот в Ютубе как был, так и есть. Я на какое-то время стал этих больше политических смотреть. И Может. кто тебе вот из политических больше всего нравится? Вот три. Даже <как> не знаю. Но ну, вот вчера встретил Бабичева. Ага. Раз. Прямо в рулетке с ним побеседовали душевный мужчина. Андрей Горловский. Угу. Вот его пока не встречал, но я думаю, если из этих, из неспокойных манер ведения, то там этих двоих, ну они как бы в отдельной, в спокойной манере ведения ага. диалога, тогда сюда еще, тогда эти, а из неспокойных, наверное, дядя Слава и этот колхоз сделал добровольное», Руслан. Угу. Слушай, а такого не знаешь начинающего блогера Лосева? Да он не начинающий, он просто он же давно, он больше просто раньше по музыке чисто был, сейчас он, uh -huh. он больше эти приколы включает. И а, что вот за него можешь сказать вообще, вот как, на твое мнение? Ну, по факту, наш с тобой земляк, вот, uh -huh. где-то с области, ты-то с самого Питера. И он же тоже uh -huh. где-то на коменде, что ли, или где-то там вот живет. Ну, он под Питером тоже, да. Ага. Вот. Да хрен знает, у него. Так, так, у него, у него просто оно все довольно так это, э, разнопланово и разножанрово. Угу. Думаю, в музыке ему лучше, чем в политике. Я тоже так думаю. Ну, знаешь, я иногда и музыку его слушаю. Так бывает, лажает, так, что прямо вот жесть. По нему сразу видно, что понимаешь, распыляется на все. И то хочет, и то, и то. А я тут, как-то его, кстати, недавно в рулетке встретил, мы ну, с ним что-то заговорили. А сначала сделал нечто, что я его не узнал. Он говорит, я типа игры хочу начать стримить. Я уже канал на Твиче создал, буду скоро игры стримить. Я говорю, ну, ты, конечно, даешь. Да, он такой. А так, этот еще Пакулев мне тут недавно подкинул э, информацию. Не знал, что э, хохлы э, этот э, флаг скиздили от, э, от синдрома Дауна. Есть же uh -huh. эмблема синдрома Дауна это синяя желтая ленточка. Я вот только. Благодаря его стриму узнал, то есть это совсем конченая НАТС. Он их так хорошо заливает без остановки у него энергии. А у тебя у тебя квартира у тебя квартира шумкой обложена или это просто обои черные? А, акустический поролон. А ты поешь что ли или там? Не, честно, не на... умею, не умею. А зачем тебе акустический поролон тогда? Ну эти э, алкообзоры делаю. А, то есть всякие эти там. Понятно, прикольно, алкообзор. А знаешь такого алкобарда? В это. Я его посмотрел один раз чуть-чуть, и когда мне сказали, что мне надо в сложившейся ситуации перейти на его систему, он же один всегда в кадре. А я когда начинал этим заниматься, я был немножко зависим от этого, от напарника. Мне всегда хотелось, чтобы два мнения uh -huh. и так повеселее. Я такие делал концепции. Потом у меня напарник мой пропал. Вот, и я решил с это, м -м -м, попробовать, он говорит, вот посмотри, есть такой алкабар, кот убежал, <говорит> Куда он убежал, не убежал, убежал, убежал,